Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София. И я запускаю, пытаюсь запустить новый формат прохождения, это на 100%. 100% это не значит, что мы будем играть на самом харде, э, перепроходить по 100-500 раз. Нет, то есть у нас будет одно прохождение со сбором в всех э, там... Э, предметов сбора и все такого прочего. Но это не значит, что я буду без э, урона проходить, там, без смерти и так далее. Нет, я буду страдать, я буду умирать, я буду получать урон, все как обычно. То, что иначе будет неинтересно, это во-первых. Во-вторых, я чисто физически не могу без урона проходить игры и так далее. Ну, это как-то, ну, это не мое. В общем, мы, за... я решаю э, начать это... Свой новый формат с шарлока холмса то есть что я для этого делаю то есть я прохожу сначала сама э, игрушечку пытаюсь пройти на сто процентов потом я естественно это начинаю все делать под запись я вроде бы все настроила звук должен быть настроен э, мышка у меня настроена вроде бы все хорошо настроено будем смотреть как получится получится не получится потому что на это уходит очень много времени очень много всего. Мне нравится то, что в принципе тут можно показать сразу все входы-выходы. Сразу все в одном прохождении. Хоп! Хоп! Так, в данный момент мы играем за на Вот Холмс у нас стреляет по вазам. Спрятаться за Сафу. Вот мы прячемся. И потихонечку выглядываем. Причем делает вид, что не слышит. И продолжает палить. шелок все, добрались до него. В общем, будем вот так вот стараться проходить игрушечки, я буду пытаться очень stop сильно. Да, конечно, вы меня чуть не убили. Чепуха. Я целился в вазы. С завязанными глазами вы... Ватсон, помолчите, пожалуйста. Я пытаюсь сосредоточиться. Уверенные шаги. Звяканье наручников. Полицейский. Деревя... Девятая ступенька не скрипнула. Инспектор Лестрейд. Хау, Что на этот раз? Он меня видит? Well, Что же good есть кое-что, right? мистер Холмс. Это хорошая новость. Джентльмен по, good по good имени Питер Керри, также известный как Черный Питер. No no по всей видимости, моряк. Oh Что же случилось? О, мистер Холмс, как же вы? Это все, чем я занят на этой неделе. Благодарный клиент из Лим утром прислал мне коллекцию вас. Не смог придумать ему лучшего применения. Вы сошли с ума. Я не попал в 4 из 10. Учитывая, что вы были завязанными глазами, это очень хорошо. Могу я попробовать. Я единственный нормальный здесь. Полагаю, Уотсон, инспектор. Небольшая разминка ума мне сейчас предпочтительнее. Расскажите нам о Питере Керри. Питер Керри родился в 45 году, ему 50. Амбициозный, добился больших успехов в охоте на тюленей и китов в Скандинавии. Ушел в отставку в 84 году, сколотив небольшое состояние. Он вложил свои деньги вместо в местечко Вудманс-Ли возле Форест-Роу в Сулсиксе. А Там он прожил шесть лет, и там его вчера нашли мертвым. Расследование уже началось? Да нет, вообще преступление столь загадочное, что я бы предпочла, чтобы вы присоединились. Дайте мне полчаса на сборы, инспектор. Хорошо, присоединяйся ко мне там. Я сначала заеду в Скотланд-Ярд. Веселый молодцы опять оживелись. И что они сделали на этот раз? Ограбили пороховой склад. Встретимся в Удмас-Ли, мистер Холмс. Я должен помочь, мистер Хадсон. И у меня сделано день. Тогда я поеду один. Так, в общем, как-то так. Как-то так у нас вот все обстоит дела тут. Так, нажмите Tab, чтобы открыть журнал и узнать, как идет расследование задание улики т.д. Короче, я буду вам все зачитывать. Питер Керри, также известен как Черный Питер, родился в 1845 году, 50 лет, добился выдающихся успехов в охоте на китов в Скандинавии. Вышел на пенсию в 1984 году и осел в Вудманс-Ли. У нас сейчас доступна локация Вудманс-Ли. Задание. Раскройте убитых убийство Питера Керри. Изучите место преступления Вудманс-Ли. Выберите своего гардероба подходящие костюмы. Присоединяйтесь к Лестре. Иду в вудманс -ли. Так, судьба Черного Питера. Инспектор Лестре зашел на байки стрит и пригласил Холмса взглянуть, какая чудовищная судьба постигла бывшего капитана Черного Питера. Короче, как-то так. Капитан! Капитан, улыбнитесь. Так, кто? Тут у нас, типа, на тап раскрыть убийцев, Тут у нас лабораторный analysis стол. Analysis лабораторный stable. стол, он нужен для, для работы. Тут он изучает всяких человеков, всяких непонятных человеков. А, вот это вот, он стена... <смех> стрелял в стену. Мы, если кто помнит, знает, там, читал, видел. Там даже вот сериал, наверное, был какой-то там. А, телескоп, Посмотреть. Приветики, мадам. как Так, тут у нас Тоби спит. Это вот наш пёсик с Отправляйте к дому Питера Керри. Мы с мисс Хадсон берем этот беспорядок. Так, тут он нам говорит, что он должен помочь мисс Хадсон. Вот это, собственно, Хадсон. какой беспорядок! Какой ужасный беспорядок! То есть вот он расставил вот эти вот вазы, вот тут три штучки, там три штучки, да, три штучки, да. Одну он из них расстрелял. А, еще возле мисс Хадсона там вот, три штучки, сколько их там, девять, да? Тут у нас а, письма, здесь я храню свою почту. Отлично. А, тут исследование, мой архив, я всегда могу найти в нем нужную информацию. Тут исследование у нас, тут у нас газеты архив тоже да энциклопедия это тоже My архив it, так тихо я в, ваза врезалась тут у нас ножи мечи и так далее все очень интересно складно и мило все вот это вот наша комната получается у нас тут ружье над нашей комнатой это комната холмса Здравствуйте. А, гримерный столик то есть мы можем ему что-то изменить там вот прическу ему как бы сделать лысым его зачесываем со шляпой с кепочкой все это у нас пока что закрыто Не? да это у нас все закрыто очечи мы можем носить у всего правда два вида тут раз очечи и два очечи ну и усы борода это все очень весело задорно вот такие вот у нас это к, к этому мы еще придем или а -а -а, костюмы сейчас недоступны Будут заменены на стандартные Раскройте это преступление Чтобы разблокировать больше вариантов Маскировки Хорошо <клёх> <клёх> <клёх> <клёх> То есть, вот Херак, и мы уже переоделись Также нам будет доступно много одежды Мы ее тоже посмотрим Тут у нас в принципе больше ничего нету Это наша комната Это комната Холмса Соседняя комната, это комната Ватшуна вот она, вот комната Ватсона. Осматриваем ее. Тут ничего интересного. Он, в принципе, Ватсон у нас он доктор Ватсон. Не просто там какой-то Ватсон, а вот прям доктор. Вот, то есть он медик. Если другими словами. Все, выходим, короче. Давай, давай. И перемещаемся. Вудман Сли. Где как раз было наше преступление. Он, кстати, очень классная Тут загрузка, она мне всегда очень нравилась. Правда, честно говоря, я сколько раз не запускала Шерлока Холмса, блин. Вот эту вот всю игрушку. А почему-то каждый раз разная, я не знаю. Я в прошлый раз запускала первую миссию, началась, я ее не помню. Мистер Холмс, всем здесь, сюда! Я не помню, что это... Вот это вот я сейчас запустила, опять я не помню, что, что это за миссия вообще, что это такое. Так, сад, посмотри, сад выглядит весьма ухоженным, то есть мы можем тут в принципе ничего такого. Тут стоит у нас сторожевой, сторожевой. там домик, тут домик. Тут у нас, кстати, следы, то есть нам показывают на сконцентрируйтесь на поиске деталей. Так, земля вокруг дорожки, следы. Следы. Посмотреть. Смотрим. Следы. Эти следы кажутся довольно большими. Так. Значит, вот у нас получи, появилась еще одна улика. У нас, во-первых, вот этот мурчок Петра Керри, ля-ля-ля-ля-ля. Следы. На земле в есть чьи-то следы. Их мог оставить убийца. Возможно, мне стоит найти пару ботинок, которые совпадают с ними. Спросить. За садом и полями хорошо ухажу. Здесь работает умелый садовник. В общем, как-то так. Тут у нас, кстати, диалоги. Это то, что вот мы то только что было у нас. Тут у нас мы открываем персонажей всяких разных. Отголоски. Так далее, так далее. Ну, короче, погнали. Погнали наших городских мистер холмс так сюда зайти пока что нельзя ну идем к нашему инспектору сначала клейстра иду не общаемся с ним То есть, от, от этих ребят от полицейских можно услышать только мистер холмс и все и поэтому диалог весь заканчивается Инспектор Лоэстрид, когда вы уберете тело моего мужа, это кощунство оставлять его здесь. Только, см... а, как, только сможем, мисс Керри. Уверяю вас. Разрешите представить вам Шерлока Холмса. Вот детектив, несомненно, вы слышали о нем. Я подожду вас в отле мистер Холмс. Мои соболезнования, мисс Керри. Благодарю вас, мистер Холмс. Так. Смотрите, мы можем... Составить портрет человека, с которым в данный момент общаемся. И найти вот всякие такие дедуктивные вот камея или камия я не знаю, как это правильно произносится. Всякие дедуктивные зацепочки, католические, четкие, которые нам впоследствии могут помочь общаться еще. Хохлатая синица, садовые перчатки, и скворечник. Портрет персонажа создан. Вот, мы создали портрет персонажа. Так, теперь все станет... Так, что-нибудь необычное той ночью, когда нашли тело, есть лицодомник, теперь все станет проще. You Давайте Вы понесли loss, тяжелую loss, трату, мисс Керри. Тем less не less, менее, я уверен, что вы сможете soon. оправиться. Yes. Да. да. Жизнь с Питером никогда не была простой, но yes. он оставался yes. моим мужем. Он был другим, не так ли? Когда вы познакомились после возвращения из Племута? Да, мистер Холмс. Но боже мой, как вы об этом узнали? Так тут мы должны успеть быстренько. Для продолжения расследования найдите улику, которая опровергнет заявление персонажа. Паломничество очень похоже на сад. Это нам не подходит. Сведения о жертве тоже не подходят. Следы неизвестного тоже не подходят. Паломничество. В молодости вы совершили паломничество в собор Сантьяго де Компостелла, что заметно почетком на ваших руках. Как раз четки об этом должны были нам сказать. А, Кратчайший путь для паломничества из Англии в Испанию лежит через Плимут. Я полагаю, что вы встретили молодого баррика Питера Керри и вскоре вышли за него замуж. Так в точности и произошло, мистер Холмс. Это потрясающе. Так, ну Погнали. В принципе, тут все равно, в каком порядке это все спрашивать. Давайте начнем с садовника. Есть ли садовник? Садовник довольно велик и ухожен. Вы кого-то наняли присматривать за ним? Вы правы, здесь много работы, но мой муж ухаживал за ним сам. А когда нашли тело? Remember, вы не помните, в каком часу обнаружили тело мужа? Утром около семи. Я заметила, что дверь хижина открыта, но не стала заходить, поскольку знала, что мужу это бы не понравилось. Около десяти я смелась заглянуть внутрь и... О, мой. Так, были ли у, у него гости? Ваш муж принимал гостей? О, нет, не думаю. Я имею в виду, что у него было не особо много друзей. Мы жили довольно уединенно после его увольнения. Что-нибудь необычное той ночью? Мадам, Мадам не могли мне, бы вспомнить, вы вспомнить, не... видели или слышали вы что-либо необычное в ночь убийства? два часа ночи я услышала ужасный крик, но ничего не заподозривал. Он мог кричать всю ночь, когда напивался. А вечер перед убийством. Не могли бы вы рассказать, что происходило вечером до убийства? Что ж, Питер пил весь вечер. Он был в ужасном состоянии. Обычно, чтобы не происходило, он на всю ночь оставался в хижине и пил. Спасибо, мадам. Так, мы, в принципе, от нее услышали все, что могли. Теперь вот портреты персонажа. То есть, когда мы исследовали персонажа, этот портрет попадает нам вот сюда. Джуди приехала издалека, из местности возле старых сосновых лесов Инвернесса и Стретспея Strat... в Шотландии, где водятся хохлатые синицы. Она религиозно в молодости совершила паломничество по пути святого Иакова в собор Сантьяго де компостела так. так, женщина, которая... А, угу. а, Джуди Керри, женщина, которой пришлось нелегко из-за несчастливого замужества за Питером. Она очень религиозная... Католичка в молча совершившая поломочество по пути святого Якова. Так, в принципе вот. Все что у нас есть мы все посмотрели, почитали. Мы молодцы большие. Теперь все спускаемся вниз идем. Наверное я уменьшу. Ой-ой-ой. Еще посильнее. М чувствительность мышки, потому что она так периодически разгоняется, так прямо ух. Так. Дверь открыть. Дверь заперта. Mm -hmm. Подождите минуточку. Мистер Холмс, и я открою. Я запер вчера, чтобы никто не смог проникнуть внутрь и изменить обстановку. А, это мудро. Ой-ой-ой. Что там, Лестройд? Похоже, кто-то пытался взломать замок, мистер Холмс. Дайте взглянуть. Так. Теперь смотрим изучаем. Уходим. Дверь. Дверной замок. Царапины. Царапины! Это свежие fresh. царапины! Кто бы мог подумать, это царапины! Right. Вы правы, кто-то пытался открыть дверь. Swear, Клянусь, этих царапин вчера не было. Now, наш таинственный посетитель побывал night. здесь вчера ночью. Well. Ну, он не профессионал. Этот замок не особо сложный. Вероятно, у него не было подходящего инструмента. Так, ну все, мы в принципе все открыли. Можем с ним еще поболтать, да? Тело Питера Керри внутри хижины. Мы специально ни к чему не прикасались. Отлично. Открываем дверь. О, -хо -хо, братан, привет! Какая ужасная смерть. Так, сейчас секундочку я, чтобы мне вот видеть, что у меня тут происходит вообще. Я вот сейчас вот, вот, вот, вот, вот, вот. Вот. Теперь я все вижу. Все вижу. Я все... Ну ладно, можно и так все. Нет, нельзя. Сейчас, секундочку. Эти настройки, это такой вот прям вот вот вот вот прям Так, осматриваем стол. Погнали. Тапачный а Поверните объект, чтобы посмотреть его и найти новые детали. Во-первых, инициалы. Грубо выжжены инициалы ПК. Работа моряка. Так, крутим. Открываем. И заглядываем вовнутрь. Табак посмотреть, давай. Это mm. запах mm. незнаком, но чтобы определить it it, его, it, мне нужно собрать мои ассоциации в целую картину. А Поворачивайте и издвигать элементы, чтобы собрать целостную картину. То есть это как-то... Как-то... Мне кажется, верх ногами как-то... Во! Что-то... Подождите, мне кажется. Во! Во. Табачный лист двигать. Так, сейчас. Э -э -э -э. Тихо, тихо, тихо. Не так резко держка. Ладно. Тихо, подожди. Нам нужно собрать целую картинку. Не мешай. И вот эту вот трубку двигаем. Вот так вот, получается, да? Ну, соберись. Давай. Ну ладно, тебе, ну что ты? А? Ну даже. Ну ведь да. <с IF> ну все уже поняли, что это и как это. Тут прям миллиметр нужен. Сейчас, подождите. Вот так вот. Нет, не по... Вот, ну наконец-таки. Да, это крупный табак. Весьма крепкий, популярный у моряков. О, как, собрали. Так, э, забрали себе причем. Так, Ром, напиток моряка. Теперь давайте посмотрим на грязный стакан. Кто-то пил из этого стакана. По-видимому, капитан Керри наслаждался выпивкой перед смертью. То есть, если нас выкидывать, то, в принципе, мы тут все осмотрели. Сейчас, сейчас мы тут вот тут вот, вот осмотрим еще. Тут вот, есть э, карта посмотреть. Данди. Данди. Хаммерфест. Это карта китобоя. Так. Смотрим, полка. Вот тут вот нам как раз уже вот полка. Подозрительно пустое место. След в пыли. След в пыли посмотреть. На этом участке пыли меньше, чем на остальной полке. Что-то взяли отсюда, но было больше книги. Возможно, коробка или шкатулка. Может, тут забрали? Так. Судка Шилота, вероятно, добыт Питером Керри. Так, все осмотрели тут. Проходим дальше. Так, судовой журнал, судовой журнал морс, морского единорога за 1888 и 1884 годы. Питер Керри был его капитаном. Пошли дальше. Ботинки. Забираем сразу ботинки. Ботинки Питера Керри, 41 размер. Не маленькие так-то. Эти... Инструменты навигации. Старые приборы для навигации. Ничего интересного. Столько для гарпунов. Одного не хватает. Гарпуны для охоты на китов. Вот тут как раз у нас одного гарпуна не хватает. Ай-яй-яй, не на того нажала. Подожди, подожди. Сейчас мы до него дойдем. Сейчас. Я хочу просто сначала... А корабельная табличка, морской единорог, этим кораблем командовал Питер Керри, как раз вот, вот этот вот наш вот братан, вот этот вот прикованный к стене, это вот прикиньте, как надо было проткнуть его насквозь же весь, а лицо Питера Керри, этому человека за 50, но он выглядит достаточно сильным. Дальше. Одежда Питера Керри. Э, Питер Керри был полностью одет, то есть его не застали врасплох. Возможно, он знал убийцу. А пробитая грудь. Гарпун насквозь проткнул тело. Для этого нужна невероятная сила. Так. Тихо, сейчас еще лужа крови. Это мы сейчас... Гарпун. Питер Керри был проколот к... приколот к стене китовым гарпуном. Больше тут вроде бы ничего нету. Дальше. Лужи крови. Блокнот берем. Порочься объект, чтобы посмотреть его и найти новые детали. А, надпись. ДХН. Вероятно, инициалы владельца записной книжки. Кровь. Отпечаток крови указывает, что в записной книжки не было на полу до преступления, но ее уронили в ложу крови после смерти Питера Керри. Открыть. Аббревиатуры. Аббревиатуры что-то означают. Ну что? Так, дальше смотрим. Морской нож. Эта деревянная ручка гладкая и твердая. Это кровь из лужи, натёкшей по трупом. Питер Керри пытался защититься этим ножом, но безуспешно. Так, и вот у нас появилась дедукция. Тут, кстати, дедукция посложнее, чем у нашего котика, детектива Блэкседа, который. Так. Записная книжка. Записная книжка в кожаном переплете с инициалами ДХН. На ней есть следы крови, которые указывают, что она упала на натекшую кровь после убийства. Попытка взлома. Попытка взлома была предпринята несколько, не... а, было предприня... несколько неудачных попыток взлома, судя по царапинам на замке. То есть уже вот есть одна дедукция. Задача. Устроить засаду. Нужно устроить засаду сегодня и посмотреть, не повторится ли попытка взлома. То есть будем ловить этого чувака, который будет... Хм, Кто-то вчера был здесь, и он попытался взломать дверь, чтобы проникнуть внутрь. И да, у нас теперь организация засады. Так, погнали, смотрите, у нас тут куча всего нового появилась. Во-первых, вот это вот. На полке сложены судовые журналы за 1878-1884 года, несомненно, в них есть записи об экспедициях Питера Керс Керри а, за тюленями и китами. На месте преступления оказалась записная книжка с инициалами Дхн. Внутри были да Асм да К Е. А возле тела Питера Керри был найден острый нож. Судя по крови, его не использовали. Спросить. Табачный кисет из тюленевой кожи был найден на столе в хижине Питера. На нем выжены инициалы ПК. Это работа моряка. На полке Керри остался след от пыли, как будто что-то с нее недавно взяли. Возможно, коробку или небольшую шкатулку. Найти применение. Ботинки. А ботинки Питер Керри, 41 размер. Ну, пойдемте, значит, нам нужно устроить засаду, нам нужно проверить ботинки, и нам нужно поспрашивать по поводу... Так, все. Так, след, давайте посмотрим ботинки. Оп! Не, эти ботинки оставили следы. Так. Ботинки Питера Керри не совпадают со следами. Это значит, что кто-то еще побывал в уотман Что-то, что у тебя тут? А, этот. Питер Керри так так так так так был успешным охотником на тюлени и китов. Командовал судно «Морской единорог». Издание во время многих удачных экспедиций. В 1884 году оставил работу. В последние 6 лет жил в уотман ли. Да. Это мы в курсе. Так. Пойдемте, значит, его жене раз поспрашиваем про табак и еще про что-то надо было да так нам нужно про табак узнать еще про что-то про что еще а про что еще узнать а шкатулка это что? что это у меня сейчас случилось что это сейчас было кто это за глюки начались так поговорить погнали а, курил ли Питер? Это табачный кисет вашего мужа? Sure. Не уверена. Возможно. Но он не курил уже очень давно. А личные бумаги Питера? Личные бумаги вашего мужа? Вам известно, где они? Была маленькая жестяная коробка, не больше книги. Он хранил бумаги в ней. Она должна стоять где-то в хижине? You, То есть она не в курсе. Она не знает, где как раз вот эта вот корабулька какая-то непонятная. В ней он хранил какие-то личные бумаги. Все это весь задорно. Я не буду, соответственно, естественно, спойлерить, где тут, что, как, зачем, почему, для чего. Да, буду иногда там подначивать вас. Типа, кто убийца? Кто бы это мог быть? Ну, в любом случае, я покажу все варианты. Итак, мистер Холмс, что вы думаете? Думаю, нам повезло. И почему же? Из-за вчерашних попыток взлома? Не понял. Вполне возможно, что он ожидал увидеть дверь открытой. Он попытался вскрыть замок ножом, но безуспешно. Что он сделает? Вернется сегодня, подготовившись получше? Ага. И что вы предлагаете? Спрятаться снаружи у окна, чтобы поле... получше разглядеть нашего взломчика. Что ж, джентльмены, готовьте пистолет. Впереди долгая ночь. Вот так вот. Так, ну что ж, пойдемте готовиться к засаде. Как вы думаете, жена? Это выглядит как превосходное убежище. Как вы думаете, жена? Связано ли жена с убийством? М -м -м. Обычно грешат нас самых близких. Но тут какой-то взломщик. Может, они в сговоре? You Вы слышали? О, кто-то пришел. Какой-то пацан. Там кто-то есть. Я собираюсь схватить его. Be right Я буду рядом. Police! Полиция! Right Держите его! Так, побежали. Он, кстати, бегать умеет. Ну-ка. Мистер Холмс? Ладно, приятель. а ты, что ты здесь делаешь? Вы детективы, верно? Вы думаете, что я связан со смертью Питера Керри? Уверяю вас, я невиновен. Невиновен? Тогда что ты -то забыл в его хижине. Рассказать тебе? Ты явился забрать то, что потерял после убийства Питера Керри. Но мы тебя уже ждали. Как тебя зовут? Джон Хопли. Джон Хопли Ниллиган. Но я... я не... Ты отрицаешь, что происх... приходил сюда вечера? Нет, но... но... Но я... но да, но... я не смог. Я устал. Отправляемся в ярд. Завтра я отдам тебя под суд. Что? Но вы не можете. Я не... Это ужасная ошибка. Довольно. Ты себя объяснишь су. Что... отправишься со мной в ярд. Но, в эти последних событий, ваше присутствие здесь было необязательным, но все же я вам очень благодарен, мистер Холмс. Все, пожалуйста, инспектор. Но, прошу, не будьте столь суровы с этим юношей. Я бы хотел пообщаться с ним завтра утром. па па па, па, -па, -па, -па. Ну, давайте-ка посмотрим, что у нас тут происходит так. Значит, у нас новая точка. Это сконтланд-ярд. Сконт Загрузка мне, она прям потрясающая. То есть, ну, ей такое покачивается у себя там. Так, э дедукции пока у нас нету. Тут э так чисто. Карты, какие-то люди, что-то тут происходит непонятное. Холмс, мистер Холмс, мистер Холмс, конечно, мистер Холмс. Поговорить. Доброе утро, мистер Холмс. Доброе утро, Кастабль. Я бы хотел поговорить с тем парнем, которого арестовали в Удмансли прошлой ночью. А, молодой человек, он живет в комнате для допросов. Вы можете пойти прямо вам туда. Его вещи сложены в комнате для улик. Благодарю. О, уж это английская вот эта вот выдержка. Мистер Холмс! Мистер Холмс! Так, тут у нас дверь не открывается. Тут у нас какая-то больничка, мне кажется, я не знаю. Тут как раз вот улики. Заходим к уликам. А, тут вот, пистолеты, чайничек он стоит, а вот на плите череп, еще тут куча всякого интересного. Это что вообще такое? Плакатики какие-то, баночки, шкафчики. Вот, значит, улики нашего паренька. Смотрим. Это вещи подозреваемого. вся книжка, найденная на полу хижины Питера Керри. Аббревиатуры что-то означают. Ну что? То есть аббревиатуру мы до сих пор не можем понять, что это, как оно и как оно работает. Так, крутить. Погнали. От Даусона, э, моему другу и партнеру. 1883. Доусон, я видел это имя раньше. Возможно, мой архив подскажет ответ. Так, забираем кольцо. Вот так. На платке есть инициалы. ДХН. Как раз те же инициалы, что были вот тут вот. А, нож. Карманный нож. И мы пытались открыть дверь в каюту Питера Керри. Так, yeah. смотрим. Так, так. Вот, у нас появился нож. Спросить, возле тепла <laughs> тела Питера Керри был на один острый нож, судьба крови, его не использовали. Кольцо? Спросите, искать в архиве. А, солидное золотое кольцо с гравировкой от Доусона, моему другу и партнеру. Открываем. А, тут у нас, короче, для, для судмедэкспертов, это самое, для патологоанатомов, все вот это вот. Стол, инструменты, все, все вот это вот, это вот, это вот все вот, вот сюда. Тут дверь не открываются, Это, видимо, будут уже в каких-нибудь следующих э, сериях. Где-нибудь в следующих делах, наверное, даже. Что тут у нас может быть? Там у нас кабинет инспектора Лестры, да, Видите? Вот тут вот табличку вот прям написано. Инспектор Лестрейд. Вот так вот. Открываем. Заходим. Тут у нас обезьяны, тут какие-то вот сидят всякие, вот нехорошие не нарушители законы. Тут у нас допросное все. Привет, братан! Я пришла с тобой общаться. Так, записная книжка. Морской нож, золотое кольцо. Давайте начнем. Полиция обнаружила у вас это ценное кольцо. Чье оно? Я никого него не воровал. Оно всегда было моим. Что-то я поторопилась, надо было сначала это. Топачник сядет, острый нож, сведения о жертве, гравировка на кольце. Гравировку на кольце сделала много лет назад. Вы тогда были ребенком и вряд ли занимались должность, предполагающую наличие, наличие партнера. Давайте его осмотрим. Что еще, еще надо его смотреть? Во-первых, потертая кепка. Заплатка. Дорогая ткань. та ра та та -ра та та та Искусно сделанные пуговицы. Короткие рукава. Пипец руками. Мозоли. Шрамы. Тонкая шея. Портрет персонажа создан. Так, владелец кольца. Итак, мистер Неллиган, кто истинный владелец кольца? Кольцо мое. Неправда. Очень хуже на да? сведения о житые пиджак отца. Нет, мистер Неллиган. Я думаю, кольцо принадлежало вашему отцу. О! Ну как вы узнали? Пиджак, который вы носите из дробой ткани, который только состоятельный человек мог к себе позволить. Вы не кажетесь мне богатым человеком, мистер Неллиган. Кроме того, он плохо на вас сидит. Вполне очевидно, что он принадлежал кому-то еще, вероятно всего вашему отцу. Когда ваш отец сбежал и прихватил с собой семейные ценности, вы, будучи мальчишкой, взяли за речной труд. Вероятно, зачистку рыбы, чтобы вы часто резали себе руки, что видно по шраму. У меня нет слов, мистер Холмс. Все именно так, как вы сказали. Так, морской нож... У же тело мистера Керри лежал морской нож. Скажите, мистер Неллиган, а мистер Керри пытался им защититься или атаковать вас? Я не знаю. Я никого не убивал. Записная книжка? Это ваша записная книжка? Да. Но где вы ее взяли? Я не знаю. Я думал, что потерял ее в отеле. Что означают эти аббревиатуры? О нет, я умоляю вас, я не могу. Если я скажу, все станет еще хуже. Но я все равно узнаю, мистер Неллиган. Ладно, еще увидимся, молодой человек. Пожалуйста, отпустите, я не виновен. Так. Погнали. Так, записная книжка. Это записная книжка. Записная книжка Неллигана. на записной книжке есть следы крови, которые указывают, что она упала на натекшую кровь после убийства принадлежит Неллигану. И попытка взлома. Попытки. попытки взлома было предпринято несколько неудачных попыток взлома, судя по царапинам на замке. Та-та-та-та-та. Возвращение записной книжки. Взломчик попытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку, обороненную им в лужу, не натекшей кровь кровь крови жертвы. Это доказывает вину человека, предпринявшего эту попытку. та та та та Так. Дальше. Бла-бла-бла. Прибить. Так, так, так, так, так, так, так, Прибитие к стене. Ну-ка, попытка взлома. Было предпринято несколько неудачных попыток. Так, судьба, царапина на замке. И пропавшая коробка. В хижине была жестяная коробка. Не больше книги. Питер Керри запретил притрагиваться к ней. Нет. Не идет. Ой, а как тут прикольно. Как тут прикольно. Ой. Ой, отступись от нее, Эй! А, вот, отменить выбор, все. Прикольно. Скорость реакции. Прибитие к стене. Задача проверить эксперимент. Нужно установить, мог, бы ли, мог ли нетренированный и неумелый человек кинуть гарпун так, чтобы убить ему другого человека, проткнувший его насквозь. Мне нужно восстановить события. Уверен, что Ватсон будет счастлив помочь. Бедный, бедный, мистер Ватсон, доктор Ватсон. Так, еще что у нас? Попытка взлома. Так, не курил, нет садовника. Ну и вроде бы все пока что. Пока что все. Ну погнали. Докопаемся до нам Будем проверять нашу теорию, может ли гарпу... неумелый человек, неподготовленный, гарпуном пробить человека. Я считаю, что нет. Причем прибить его к стене. Так, это что у нас тут? Кольцо. Куртка. А, Джон Неллиган носит дорогой, но поношенный, плохо сидящий пиджак, который прежде принадлежал кому-то еще. Вероятно, его отцу. Кольцом. Кольцо. Искать в архиве. Солидное золотое кольцо с гравировкой. дался моему другу и партнеру 83 -го года. У нас, кстати, портрет персонажа нашелся. Нелегон на 19 лет. Вырос в богатой семье, но после разорения отца 10 лет назад столкнулся с нуждой. С нуждой зарабатывал деньги чисткой рыбы. Несмотря на занятия таким тяжелым ручным трудом, долгое время Нелегон выглядит слабым. Вот так вот. Так, раскройте, убийство Питера Керри Джон не, не похоже на обычного воришку, какова его роль в этом? Ватсон будет счастлив помочь с приготовлениями к эксперименту с гарпуном. То есть уже все, вот это все остальное, оно выполнено, и это главное. Так, открываем дверь и перемещаемся в бейкер Стрит. То есть это домой, мы едем домой, докопаемся до несчастного Ватсона, заставим его подготовить, помочь его подготовиться к Гарпунам и всему этому такому вот веселому. Так, давайте мы сначала по про кольца посмотрим. Про кольца это у нас в газетах. А, найти Доусон 1883. Банкротство До... Даусона и Неллигана так. Банкротство Инвестиционного фонда Даусона и Неллигана Неллиган бежал Инвестиционный фонд Дауса и Неллигана Региональный банк Корнуэлла объявил о банкротстве в результате серьезных потерь по кредитному портфелю и готовится к ликвидации Это был 23 третий по величине банк в Англии, а его банкротство втрое по масштабам в истории а второй по масштабам в истории. Закрытие банка стало катастрофой для многих кар карнуэльских семей. А, Джошуа Неллиган, один из владельцев, вскоре таинственно исчез. В последний раз его видели на яхте, готовящейся к отправке в Норвегию. Неллиган разыскивается полицией и кредиторами. Вот так-то. Я понимаю историю этого молодого человека, но мне все же so не ясно, что связано его с убийством. Нужно спросить. Пам-пам-пам. Вот у нас вот это то, что мы только что читали, вырезка из газеты добавилась. Ватсон, дорогой друг, не поможете ли вы мне? Какие-то боевые промысел, Ватсон? Вы, Ватсон, хотели бы принять участие? Вы серьезно? вы серьезно? Нет, но нам нужно понять, что произошло в ночь убийства Питера Керри. Реконструкция? Что-то беспокоит вас? Нож моряка Ватсон. Почему он лежал на полу? Питер Керри пытался защ защититься? Возможно. Но если это так, оно многое меняет. Я не успеваю за вашей мыслью. Скажите мне, друг мой, какое животное ближе всех к человеку? Морфологически, я имею в виду. Я вижу, к чему вы клоните, Холмс. Вы меня уже об этом спрашивали. В случае с потрошителем. Собираетесь перерезать пару свиных глоток? Нет. Слава богу. Хотя бы за это. Я хочу проткнуть одну гарпуном. Потрясающе. Уатсон, Ватсон, давайте нам всем визит нашему другу в мясной лавке. У... В Уайт. Уайтчпеле. Нам понадобится туши большой свиньи. И гарпун? Подойдет один из гарпунов со стены в хижине черного Питера. Так, у нас появилось новое место, куда мы, вот, мясная мая. Что, что со мной? Что с моей дикцией? Мясная лавка Уайт Чепела. Во! О как. Так, Ватсон будет так. Нужен гарпун для эксперимента. ватсону в мясной лавке. Он так приготовит все, кроме гарпуна. Хорошо. Ну и, конечно же, надо... Тоби. Тоби. Храбрый Тоби. Лучший нос Британской Empire. империи. Прекрасный. Прекрасный пес. Все, открываем дверь. Давайте-ка мы еще раз а, в Сконланд-Ярд переместимся. Я не помню, нужно ли нам что-то под с ним. А, да, да, да, да, да. Сейчас мы его подспрашиваем как раз по поводу того, что у него у отца э, разорился этот самый. Все разорилось, все пропало. Так. С уликами пока нет ничего, да, нового. Прибитие к себе, брашка. Так, так, так, так, так. Да, пока ничего нету. Двигаемся дальше. И сейчас мы... Давай, давай, Холмс, двигай. Двигай своими булочками. Сейчас мы дойдем. Еще спросим по поводу как раз того, что банк разорился. Банк его отца разорился и отец куда-то пропал. Знает ли он что-то об этом? Да? Мой дорогой друг, маленький. Даусен и Неллиган. Я слышал историю о Даусене и Неллигане. Банкирах запада страны. Да, Джошуа Неллиган был моим отцом. Боюсь, он плохо кончил. Когда банк обанкротился, это разорило половину семей в Карнуэле. Тогда Джошуа Неллиган ис исчез. На моего отца оказывалось огромное давление. Должен отошел от дел. Мне было всего 10, но я до сих пор помню то чувство сыда, что испытывала моя семья. Мой отец был уверен, что сможет расплатиться по всем долгам, если кредиторы дадут ему время. На своей яхте он отплыл в Хаммерфест, в Норвегию, но за несколько дней до выписки ордера на арест. Он оставил моей маме список того, что взял. Больше мы не слышали о нем ни слова. Мы думали, его яхта пошла к одной вместе со всеми, со всеми и всем, что было на борту. Спасибо за вашу историю, мистер Неллиган. По крайней мере, мы продвинулись». Любопытно. Джошуа Неллиган и Питер Керри вдвоем плыли в Норвегию. Определенная связь между Питером Керри и исчезновением Джошуа Неллигана. Проверить судовой журнал. Вот как раз хорошо мы туда и направляемся. Есть это местечко, куда нам нужно заглянуть. Сейчас мы туда заглянем. Так. Вудм... Вуд... Вуд... Вудмансли. Там как раз нам нужно взять гарпун и проверить и журналы. Потому что в это время как раз наш этот черный пират, скорее всего, где-то там плавал рядышком недалеко. Может быть, он что-то видел, может быть, что-то слышал. Кто знает, а может быть, ничего не видел и ничего, и не слышал. Да-да-да. Может быть, и так. Так. Начнем с судовых журналов. 1883. Изучить. 1883. То, что нужно. Это список экипажа морского единорога. Так, так, так. Питер Керри, капитан, помочь по рулевых Гарпунер, гарпунер, Гарпунер, стюард, Кок, моряк, моряк, моряк, моряк, моряк, моряк, моряк. Июль. Записи за июль. Ничего примечательного. Пятница 1 июля. Легкий ветер с, с, с севера, наверное, на, на, на, видели двух китов. Среда, сильный ветер, весь день шквалистый ветер. А, та, та, та, понедельник, сильный бриз с юга востока. Йорку нездоровится вместе с, э... с Элсионом и Джоем видели хвост кита. В воскресенье 24 умеренный ветер с востока. Сегодня китов не видели. Август. Записи за август. Кто-то выдернул отсюда страницы. Так, сильный шквалистый ветер весь день и всю ночь. А шквалистый ветер т т т т, -т. Вот это вот выдранные страницы. Канадская Тихоокеанская железная дорога. КТЖД. Обрывок акции. Я где-то видел эту аббревиатуру совсем недавно. Да -да -да. Есть три способа узнать, что произошло в августе 83 -го года на борту морского единорога. Два из них основаны на разговоре с мертвецами. Третий на поиски живых свидетелей, свидетелей моряков, участвующих в том плавании. In да, да, да. Так, давайте, вот у нас тут мувы. А, задание для Уигенса. судовой журнал Морского единорога за 1883 год. На первых страницах в, в нем список моряков. Страницы за август 83 -го года были удалены. Uh, и вот это вот. Найдите применение. Отрывок биржевой акции, принадлежащей канадской Тихоокеанской железной дороге, был обнаружен в судовом журнале морского единорога вместе с вместо, вместо вырванных страниц стране за август 83 года. Пам-пам-пам. пам пам Берем, кстати, Гарпу. Берем гарпу. Вот что нужно сделать. Я готов к эксперименту. Так. Сейчас, где этот гарпун? Вот он, гарпун. А тяжелый и острый китовый гарпун. Точно таким же убили Питера Керри. Ну, пойдемте. Покидаемся тогда с вами... О, как много времени. Покидаемся гарпуном. И на этом, я так думаю, закончим с вами эту серию. И уже тогда буду потихонечку начинать записывать следующую. Так, давайте. Мясная лавка у Атчепела. Ну что ж, погнали. Ну, вот мы и в разделочной комнате. Не могу сказать, что мне нравится запах. Что вы собираетесь делать? Позволю сделать? себе маленький эксперимент. Пробей свинью, а свиную тушу тяжелым горплом. Маленький эксперимент? Держитесь подальше, Ватсон. Это может быть опасно. Я не особо искусен в этом деле. Пока. Холмс, Холмс, вам следует целиться в метку, чтобы получить точный результат. Так, это, это, это несчастная свинья. Это. Так, у нас есть задержать дыхание, прицелиться и выстрелить нужно как-то. Оп, попали, отлично. Ну, чуть-чуть смазала, ну попали Это лучший результат, какой -то я только мог получить. Видите, Ватсон? Чтобы, бросив карпун, прибить человека к стене, нужны исключительная сила и подготовка, или дьявольская удача. Если это была удача, тогда это один шанс на тысячу. Да, верно. Уходим отсюда. Хорошо. Но перед ходом, я полагаю, мне придется заплатить за все те туши, что вы радостно проткнули. Очень хорошо. но, ну, пожалуйста, побыстрее. Конечно. <смех> Бедный Ватсон. Ну, так вот всегда вот с Ватсоном происходит, да? Так. Требовались усилия, чтобы прибить его к стене, да? Требовались усилия. Эксперимент показал, что подобного результата с гарпуном можно достичь только если приложить серьезное усилия или долго тренироваться. Прибит к стене. Гарпун прибил к стене. Тело Питера Керри словно бабочку. Да. А некоторые факты можно интерпретировать двояко. Вы всегда можете изменить картину. Бла-бла-бла-бла-бла. Ну, короче говоря, некоторые улики здесь можно... Ну, вот, вот она как раз-таки двоякость. Вот это вот мы можем по-разному интерпретировать полученные улики. И на основе вот этого уже выстроить дальше свои какие-то догадки. И дедуктивный вот эту вот вывод сделать. Невероятная сила. Нужно быть очень сильным, чтобы продавать человека группуном насквозь. Для этого понадобится и мастерство понадобится и мастерство. А, двое вместе добились бы такого же результата. Удачный бросок. Маловероятно, что нет, нетренированный и неумелый человек мог умудриться пригвозить Питера Керри Гарпуном к стене. Пока выберем этот вариант. Пока что. Пока что выберем этот. Я так думаю, что... Хотя, вот вы сами подумайте, что тут невероятная сила. Видите, отросток в одну сторону, а если мы выбираем удачный бросок, то тут тоже идет вот отросток в другую сторону, да? То есть тоже можете посидеть, подумать, чтобы там может быть такого, вот такого, вот да. И едем с в Йорд Блин, надо заканчивать, короче, да, все, заканчиваем, заканчиваем. Я думаю, уже в следующей серии мы сможем увидеть целую одну концовку. Одну из концовок. Вот, на это мы останавливаемся. Притормаживаем так слегка. Так что я жду вас до следующей серии. Приходите, пожалуйста. Спасибо за то, что были со мной вот в этой серии. Там, да. Спасибо за то, что были со мной, смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.